Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами за мной я, мы, Серые Кролики. Ну вот у нас дочь уже наблюдается нашей красотой, которая появилась в хозяйстве. птенцы голошейки, то есть это корень и сушки. Поблизости в таких у нас, к сожалению, не было. Вот пришлось сейчас привести Светлана. Вам огромное спасибо. Чаусы рулят. Вот такие интересные пернаты у нас. Один вот пытается вылезти, но... Дети, конечно же, очень рады, потому что таких птиц еще у нас не видели. Но, думаю, мы и вам покажем, друзья, потому что я уверен, что каждый из вас даже был в культурном шоке, как это говорят. Птеродактили. вот это настоящие птеродактили. Они, к сожалению, для детей живут у нас в другом помещении, не в этом ящике. Сейчас все, друзья, вам все покажем. Ну, как вы уже, друзья, видели, вот такой у нас сделан брудер. Э, повешена белая лампочка, не красная, потому что она белая дешевле. Э, полностью еще не запускал. С этой стороны у нас сидят цыплята породы Брама. Тоже женщина с города Чаус продавала. Так, так, так. Ну, а здесь вот оставившиеся цыплятки, которые находятся... После инкубатора всего из 60 грубо говоря яиц э, у нас в настоящее время вышло 31. А, то есть еще не все. Будем ждать остальных. Ну как, вылупится все, покажем, друзья. Свет мешает. Вот такая интересная красота. Вот они. Только подсохли. Температура вот установлена. Юлька подымай Немножко сейчас покажем Здесь вот с стороны Любка, Серега, вам привет Лежат еще породы Брама Ну а здесь бульдог с носорогом Вот такие вот интересные Видите, влажность 70% Будем сейчас подливать водичку дополнительно Потому что моментально она испаряется Ну наклюнущее вроде бы есть Все, закрывай Идем на улицу за то, что мы ну, как бы, инкубатором вылупливаем вот тут э, породу как бы, Брама, ну, которую покупала Любка и Серега, нам они подогнали вот такие вот яйца. Яйца чего или кого? Верка? Индюшат. Индюшат вот такие они вот. А, проблема, знаете, померил я по нашей решетке. Уже не буду нести решетку. А, по решетке для инкубации куриных яиц они не влазят. Они очень огромные. Поэтому мы приняли решение с Юлькой. То есть я принял решение. Юлька это будет воспользоваться жизнь. Ложить это все под утку, которая тоже у нас ела на яйца. Вперед. Якобы люди это не очень. Потому что они это могут джигнуть. цесарки эти глупые. Ладно не испугаться. Вот Подними ее, покажи, чтобы это Добренько так поднись и ложи Не бойся, она ж тебя сильно не джагнет Покажи, чем отличаются утиные от этих говорю, вот. У ее более беленькие яйца А у этой все такие лохматые Ну, пускай сидит Жизнь радуется Что-нибудь добудет Утку сильно беспокоить уже больше не будем потому что мы быстренько отсюда улетаем Пух, как у крольчихи, между прочим ну, что-то похоже. Ну, а это тут женский коллектив, блин. Курей. Такие важные все. Типа несутся. Угу. Покажу, друзья, вам, как продолжает цвести наша белорусская сакура, и уже Женька подошла, все, думает, нарву кому-нибудь другим букет. Фишка в том, что нужно было посадить все-таки не одно такое дерево, а много-много, чтобы было так да, красивенько. Одной да, одно и маловато. Еще. Дальше, будет... сегодня вечер сильно продолжается, так что сегодня обзора по Крочатникову не будет, но сниму обязательно. Накрываем шифером. Тоже снимать не буду там поп-кверху, э, мат русский, потому что по-другому невозможно там что-нибудь сделать. Ну, одним словом, жизнь белорусская продолжается в белорусской деревне. Мы не сдаемся. Все будет у нас хорошо. И пускай у вас тоже будет все, друзья. Что? Хорошо. Всем счастья, здоровья и благополучия. Всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал. Не забывайте.